Два отрезка являются равными, если они имеют равную длину, то есть в одинаковых единицах измерения их длины выражаются равными числами. В дальнейшем запись А, Б будем понимать как обозначение самого отрезка, так и его длины. С помощью циркуля мы можем в любом месте напрямой откладывать отрезки, равные данному.